Привет, ребят! Сегодня мы, у меня в гостях Артём и Артём Привет. мой партнёр, мой друг, мой кум, много-много ещё -много можно заебать значит. И мы с Артёмом три года назад организовали курьерскую службу Черепаха в городе Кропивницком. И сейчас мы вам расскажем, как мы это сделали. Да, поехали. Лен, привет. Тут такое дело. Мой с работы пришел голодный, злой. А у меня в холодильнике хоть шаром покати. Не выручишь. Так, пиши. Черепаха. к -р А что это? Это сайт службы доставки Черепаха. Любая еда и продукты из ресторанов, кафе и магазинов города. И главное, никаких переплат. Черепаха. к р -юэй. Быстро. Сытно. Экономно. 066 27 977 10. Это будет интересно, например, ребятам, которые ищут какую-то самозанятость, ищут какой-то бизнес, ищут, в общем, какую-то предпринимательскую идею. И вот мы вам расскажем такую маленькую нашу идею и маленькую ее реализацию. Да, возможно, кто-то в другом городе, такой не сильно населенном, может ее воплотить тоже. Да. Смотри, с чего все начиналось, давай. Начиналось все с того, что мы сидели у тебя в подвале в кафе и обсуждали да, какие-то да, бизнес-идеи. Да, да. Это было в Асаби, сушибар. И получается у меня была проблема с доставкой, правильно? И у меня была также доставка по магазинам, тоже был да, вопрос. вопрос да? И мы, короче, сошлись вот в том, что у нас проблема в доставке какого-то груза куда-то вот по городу. Ну, в городе вообще не было такого формата. Это если в больших городах в Киеве, Одессе, Днепре это уже работало. На данный момент к нам пытались там зайти какие-то компании, но ни к чему это не привело. А Количество заведений, то есть кафе, ресторанов у нас все увеличивалось, формат доставки, я же говорю, то есть каждого заведения, доставка для каждого заведения, она применительна, как содержать своих курьеров, транспорт, топливо и все остальное. Соответственно, мы решили решить этот вопрос. Да, для, за, закрыть этот вопрос. Закрыть, во для... для себя, а во-вторых, чтобы еще дополнительно на этом что-то заработать. ну черепаха? Потому что ну, она запоминается и вызывает эмоции, позитивные эмоции. Ну а потом тоже, то есть как, как продолжить да, бизнес. Мы купили один мопед, э, бэушный мопед. вот Сразу можем порекомендовать, не покупайте бэушные мопеды, не покупайте старые бэушные машины, потому что это будет проблема. Мы сделали цены минимальные. Вот мы работали в, в лучшем случае в ноль, а то и в минус мы работали. Пока несколько раз не меняли модель нашего бизнеса, и мы начали использовать фрилансеров. Что самое главное в этом бизнесе было, то есть это попробовать самому. То есть надо было проехаться, узнать, покататься, если кто-то из вас решит заняться этим, да, любым таким бизнесом, то есть изначальный совет или рекомендации – это попробовать все на себе. То есть как это работает, какие нюансы, какие, потому что в, в этой работе возникает много дополнительных да, таких вопросов, вопросов которые ты уже понимаешь, как их исправить на будущее и что с ними дальше делать. То есть у нас схема работы следующая. У нас есть оператор, который связан с почтой на сайте и с номером телефона. Вы по вайбере Вайбере, у нас есть Facebook страница, инстаграм страница. Потом у нас есть курьеры, которые связаны с оператором. У нас есть партнеры, это кафе, магазины, то есть кого мы доставляем. И есть клиенты. То есть клиент заходит к нам на сайт, у нас заказ на сайте или звонит по телефону оператор принимает, делает заказ у партнера у нашего там или в кафе оставляет заказ, посылает туда курьера, в общем, курьер забирает заказ и везет клиент. То есть схема такая. Если вы находитесь в небольшом городе, то есть не надо глобально Влаживать в рекламу, ну, то есть в соцсети, да, это того стоит, вы видите трафик, который поступает, сколько лидов там, если это реклама радио или газеты или импорты это уже не работает так как раньше работало и самое главное сарафанное радио то есть... дополнительно мы придумали такую услугу такой сервис как подарочные сертификаты то есть в любом случае у нас есть партнеры кафе там заведения какие-то мы решили просто это дело расширить найти партнеров у которых есть какие-то интересные услуги которые предо... ну, там, например это там, массаж это там кино это Визажист. Визажист, там, да то есть тату татуаж то есть ну, такого плана. мы сделали такие вот красивые коробочки э, которые открываются внутри находится пластиковая карточка сам подарочный сертификат э, на эту услугу и вот и клиенты заходя к нам на сайт могут приобретать такие подарки и дарить друг другу Ну это у нас пока в сыром виде но еще будет нарабатываться добавляться партнеры будут то есть это еще в наработках в ближайшее время планируем развиваться и расширяться на другие области. То есть мы мониторим в Украине, где еще не покрыто, и в принципе даже там, где есть, мы, я думаю, все равно будем заходить, потому что цена, то есть на условия сотрудничества с нами они более лояльны, чем с конкурентами. Но самый главный, конечно, посыл, я думаю, который мы хотим передать, это есть множество сфер, которые еще не задействованы в ваших городах, там, где вы живете. Просто повнимательно посмотрите, что работает в большом городе и что можно перенести, взять эту схему, модель, что можно перенести к себе. То есть это могут быть различные сферы, то, что ближе вам. Ну, конечно, самое главное заниматься тем делом, которое приносит вам удовольствие. Бизнес должен делать мир удобнее, лучше то есть это улучшение, это не просто добыча денег и все, деньги это последствия всего остального, у нас даже такой есть, я кстати вставлю такая музычка, у нас такая. че ре Ставим лайк и подписывайся на канал. Надо по-серьезному. Нет. <смех> Блогеры еще <ищите. смех> <смех> А Давай просто ржачный канал допустим уже. <смех>